Здравствуйте! В эфире новости на четвертом канале. Сегодня в рамках решения проблемы мирового терроризма президент Российской Федерации встретился с канцлером Германии. На встрече обсуждались вопросы о новой степени защиты и охраны населения. А теперь главная новость дня. Сегодня вся страна празднует знаменательное событие – ваш день рождения. Дорогой Александр, мы поздравляем вас и желаем быть счастливым.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 рождения! поздравляю я тебя с днем рождения. Да радости желаю на твоем пути, пусть сияет свет любви. С днем рождения, поздравляю я. Вы смотрели новости на четвертом канале. С вами была Анна Смирнова. До новых встреч! Так я это, узнал, что день рождения у тебя сегодня. Всю жизнь хотел тебя поздравить. И вот мое время пришло. Да что желать-то? А, вот чего, чтобы в доме у тебя всегда было сытно. Да ладно! Чтоб родные и близкие твои люди тебя с улыбкой и в добром здравии встречали. Пусть будет дом твой полный чашей, и сам будь здоров, краснощек да богат, Друзей тебе верных да надежных, чтоб с ним ты никаких волков не боялся. Ну, пора мне, ты это, заходи, если что».